Можно ли зарабатывать на бирже обычному человеку своим умом, создать доход, который изменит жизнь, реальные деньги, не выходя из дома на канале самообучения трейдингу. Сегодня будем зарабатывать на сделке, которая закроется по стоп лосу. Да, именно, мы останемся в плюсе от сделки, закрытой по стопу. Начали торговлю с телефона, так как я обычный человек, который ходит на работу. И мне самому интересно, возможно ли такое, что торговля на бирже изменит мою жизнь. Итак, после того, как мы врезались в объемы, отскочили от них, получили откат, входим в сделку на покупку лимитными ордерами. Стоп ставим за микролокальный минимум. Да, страдаю я маленькими стопами. Первая цель будет в районе 73 880. В сделке находимся тремя контрактами, выходим примерно каждые 50 пунктов, если возникают сигналы. Рынок делает импульс и забирает оставшиеся два контракта. Теперь мы в сделке пятью контрактами и до цели можно выходить примерно через 30 пунктов. Вышли первым контрактом и сразу перезаходим им ближе к стопу. Пересаживаемся за ПК. Для наглядности натянем сетку Fibonacci, переделанную под наши 5 контрактов, и улучшим стоп-лосс за счет первого контракта. Если тебе не совсем понятно, что здесь происходит, подписывайся на канал и переходи в конце видео в плейлист, где я рассказываю о своем подходе к торговле, масштабирую сделки, развиваю тейк-профит и стоп-лосс, а также показываю как можно со временем и полученным новым опытом улучшать торговую систему. Пересекли отметку 20%, появляется сигнал, закрываем второй контракт, перезаходим им и улучшаем стоп-лосс. Аналогично действуем по достижению 30-40%. Имеем 4 контракта, которыми мы будем перезаходить на отметках 0, 10, 20, 30% при возникновении сигналов. И опять, в очередной раз я хочу порадоваться новой версии торговой системы, как простое решение настолько улучшило эффективность торговли. Ставьте лайк этому видео и это принесет вам как минимум полпроцента к вашему профиту. Объясняю как, поставив лайк, YouTube будет рекомендовать вам схожие видео, от которых вы будете брать недостающие кусочки пазла понимания рынка, проверено на себе. И вот здесь охота поставить на паузу, посмотрите какая красота, где мы выходили, где перезаходили, как четко достигли финальной цели, выставили лимитку на закрытие, 5 пунктов и все. Но это реальный торговый день, а не сказки на истории, где мы все знаем и умеем. Отличная сделка, рад что записал ее и результат мы заработали на сделке, которая закрылась по стоп плотсу. Переходите в плейлист, здесь нестандартный подход к торговле, продолжаем самообучаться трейдингу вместе.